День добрый дорогие друзья. Я Игорь Черноусов. Я могу сказать о себе, что я счастливый человек. Наконец-то я нашел работу в интернете, которая мне приносит удовлетворение и заработок. И самое главное, это работа перспективная. Я работаю на YouTube. Надеюсь, как вы догадались. Я менеджер каналов YouTube, продвигаю ролики, каналы целиком свои и своих клиентов друзья досмотрите этот ролик до конца и надеюсь через два месяца вы сможете о себе сказать то же самое дело в том что сейчас э, все практически люди которые зарабатывают в интернете понимают что без ютуба получить теплый бесплатный трафик на свои проекты практически невозможно то есть продвинуть себя очень трудно не используя видео сейчас ролик о вас о вашем бизнесе легко и просто в течение одного двух дней вывести на первую страничку поверьте сделать такое с вашим сайтом реально сроком от трех до шести месяцев вложив громадное количество денег но чтобы зарабатывать, необходимо обладать, естественно, знаниями. Тут э, на помощь приходим мы, менеджеры Ютуба, да? э, люди, которые знают, как оптимизировать и продвинуть видео. Но какими бы знаниями вы не обладали в плане YouTube продвижения? Всегда стоит один вопрос, как получить первые просмотры на ваше загруженное видео. Давайте просмотреть правде в ее узкие глаза. Можно сказать следующее, что все-таки без средств или сервисов активной рекламы ну, нереально это сделать. Конечно, кто-то скажет, нужно правильно оптимизировать видео, заточить ее под один тех и так далее. И видео пойдет. Я согласен с этим, особенно если у вас видео какого-то развлекательного плана, да, оно, естественно, само пойдет. А если вы хотите быстро получить эффект от своего видео, хотите, чтобы ваш ролик, как говорят, выстрелил, ну, без э, активной рекламы никак. А если учесть, что у вас э, ролик по бизнес-тематике, где вообще не очень много набирается просмотров, если учесть, что у вас, там, например, канал молодой, где нет ни подписчиков, у вас нет ни базы, ни в соцсетях, ни по рассылке, там, то как вы получите первые просмотры? Никак. Поэтому многие ролики, которые загружают на YouTube, они просто лежат мертвым грузом. Я вам сегодня расскажу об одном из сервисов активной рекламы. Это сервис, который представляет компания СНГ. Сейчас существует громадное количество сервисов и российских, и зарубежных, очень много, позволяющих получить просмотры. Значит, я не говорю о ботовых просмотрах, я говорю о просмотрах, которые делают живые люди. Значит, чем мне нравится вот этот вот сервис, конкретно он. Дело в том, что на этом сервисе вы получаете не просто просмотры, не просто лайки для своего ролика сразу же после загрузки его на канал, а вы получаете целевые просмотры. То есть на этом сервисе собрались люди, сетевики, люди, которые зарабатывают или там пытаются зарабатывать в интернете, которые продвигают свои проекты и ваш ролик получает целевые просмотры то есть вас смотрит целевая аудитория люди платежеспособные люди которые интересуются заработком и конечно вот с помощью этого сервиса продвинуть ваш ролик особенно он если он у вас с бизнес тематикой с заработком очень хорошо то есть даже неизвестно что дает больше этот сервис то есть продвижению ролика на ютубе либо привлечению в ваш проект именно сразу же целевых клиентов а сервис достаточно простой то есть вы просматриваете чужие ролики получаете бонусы на эти кредиты запускаете на просмотр свой ролик не хотите это делать можете покупать пакеты с количеством просмотров все очень просто все очень понятно причем сервис активно развивается то есть вы можете здесь продвигать не только ролики но и свои сайты распространять баннерную рекламу и так далее. Значит, друзья, если вы хотите научиться получать, получать трафик с YouTube, получать теплый именно трафик, именно целевой трафик, хотите, хотите научиться оптимизировать видео ну, по-простому, скажем так, продвигать его на, на сервисе YouTube, я вас приглашаю в свою команду. То есть нажимайте, пожалуйста, на кнопочку ⁇ Вступить в команду ⁇ вот, регистрируйтесь в сервисе. И будем работать вместе. С моей стороны я гарантирую вам полную поддержку в плане ютуба Поделюсь теми знаниями, которые я получаю и получал на семинарах и тренингах, достаточно дорогих, поверьте, от 5 до 25 и более тысяч стоят такие тренинги. Все эти знаниями я с вами поделюсь. И вы увидите, как YouTube выстрелит в вашем проекте. Вы увидите, что ваш бизнес начнет активно развиваться. Я, конечно, приглашаю в команду людей, которые хотят тратить на свой бизнес, на свое обучение время и, естественно, деньги. Потому что вход в этот сервис есть и бесплатный, и платный. Конечно, я в первую очередь буду приглашать людей, которые готовы тратить на себя и на свой бизнес в эти 30 долларов. Не такие большие деньги, поверьте мне, они у вас однозначно окупятся. Поэтому жмите на кнопочку «Вступить в команду», проходите несложную регистрацию. Как зарегистрироваться есть у меня на канале ролик, смотрите. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, нажмите «Лайк». Вот, если у вас возникли ко мне какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их под видео, я все читаю, я отвечу. Я постоянно практически в скайпе, кому удобнее на почту, пишите на почту. Если вы считаете, что этот ролик поможет вашим знакомым в социальных сетях, поделитесь, пожалуйста, в соцсетях, нажмите кнопочку поделиться. Жду вас в своей команде. Спасибо большое, удачи!